Здравствуйте, меня зовут Галина, мне 31 год, живу в Анапе, работаю в караоке, пою. А также я являюсь ведущей праздников, свадеб, банкеты, провожу разноплановые детские мероприятия, а также отельная анимация, это вообще мой конек, общение с людьми. А в жизни пробовала много профессий, но все-таки решила, что общение с людьми это мое. Вот. С Валентиной познакомилась я прошлой осенью чисто случайно, через интернет. С ней познакомилась моя подруга, не хотели сотрудничать. И моя подруга была на консультацию Валентины, после чего у нее остались просто ошеломительные впечатления. Замечу, что подруга является очень большим скептиком всяких таких сакральных вещей и считает, что это все неправда и такого не может быть. Но услышав ее отзыв, я решила, что определенно мне нужно пообщаться с этим человеком, что я сделала непременно в течение там, недели двух. Очень понравилось, очень здорово. Это невероятная энергетика от человека, это невероятное понимание и внимание, принятие, восприятие, в общем, все, что можно сказать в этом направлении, Валентина. Я не знаю, как она это делает, это очень удивительно и очень круто. Потом я заказала после консультации Валентины «Матрицу судьбы», увидев свою матрицу, многие вопросы у меня отпали, но появилось еще больше вопросов. Сейчас, по сей день, я работаю над собой, над своей жизнью, потому что есть много еще вопросов, и чем больше ты прорабатываешь себя, тем больше вопросов возникает. Я не могу сказать, что это легкий путь, это совсем нелегко, но это возможно. И результаты Просто не заставляют себя ждать, и результаты удивляют очень сильно, а самое главное, они радуют. Ты замечаешь, как меняется жизнь, я по себе замечаю, что меняюсь я сама. Самое главное, я начала себя ценить, любить и уважать, и принимать такой, какая я есть. Я начала принимать своего ребенка, с которым у меня были Просто ну, сложные отношения, конфликты, учитывая то, что я в разводе с мужем, и у ребенка переходный возраст 12 лет, и учится он у меня в кадетской школе. В общем, ну, такие сложные моментики бывают. На протяжении всего общения, обучения, прохождения семинаров, вебинаров с Валентиной проходит постоянная, непрерывная обратная связь, в случае чего сразу Валентина обратно пишет, говорит, что как сделать, советует, вдруг там истерика случилась или еще что-то, мгновенная просто реакция. Это очень важно и ценно, потому что ты чувствуешь поддержку. Сомнений у меня не было, вообще не было сомнений, перед началом общения с Валентиной, и я как будто бы почувствовала, что это мой человек. Вот говорят, что а, ты можешь доверять человеку, там чувствуешь твой или не твой этот человек. Здесь сразу понятно, что действительно это тот человек, которому можно довериться. И я советую всем обратиться, работать над собой, но самое главное, вы будьте к этому готовы. И не считайте, что если вам... Предоставили эту матрицу, вы можете почитать, посмотреть и положить ее в долгий ящик. Нет, нужно постоянно работать, чтобы получать результаты. И результаты придут, и они придут такие, но я думаю, что вам стоит попробовать и удивиться самим. Валентина, огромная благодарность вам, это очень-очень-очень круто меня начинает захватывать дух, теряется весь лексикон, словарный запас и э, просто начинают переполнять эмоции. Спасибо большое. Я благодарю Вселенную за эту встречу, за возможность общаться с таким человеком и за возможность быть участником чата, который создала Валентина, где все девочки общаются, делятся, кто-то пишет постоянно какие-то поздравления, советы. Это мега интересно, очень круто. Поэтому, ребят, я советую. Валентина!